То есть еще раз, здоровье не есть болезнь с отрицательным знаком. Здоровье это энергия, энергия для деяний. А как здоровье у, у семьи взять? Или у рода, у семьи, значит, семья и рода давно и тоже, или это разное понятие. Это разные понятия. Но блии, но Вот я понимаю, а у семьи как взять? Семья может тебя ограничивать в здоровье, а может помогать. Когда люди объединяются в одну семью, они объединяются в единую ячейку. Да, то есть как бы дополняют друг друга до целого. Значит, свои ресурсы они тоже дополняют до целого. В том числе и поток здоровья. Объединив же, усиливаешь. Конечно. сам по себе. Вырос из семьи, ушел из семьи. Ушел из семьи, бери, бери самостоятельно. Значит, у семьи ты уже не возьмешь, можно взять урода. Если он тебе дает, если ты включен в рот в определенном, определенном уровне, да, то есть если ты включен в рот в мертвое пространство, понятно, что рот тебе не даст пользоваться своим собственным источником. Представьте себе, что вот есть некая семейная усадьба, в которой живет вся семья. И вот эта усадьба стоит на, на каком-то источнике, и каждый имеет право из этого источника провинился перед главой семьи, и он тебя из этого дома выставляет, иди на холодок. И ты из этого, этого источника пить уже не можешь. Вот приблизительно то же самое происходит с потоком здоровья. Каждой, каждой семье, каждому клану, каждому сообществу выделено определенное место жизни. На этой жизни есть некий поток силы, обязательно, на каждом месте. На каждом месте проживания, стабильного проживания людей есть определенный поток силы, кроме города. Город это большая тюрьма. А здесь мы все согнаны вместе для того, чтобы не ползали, не ползали по пространству и не брали чужую энергию. А если изначально семье или роду будем так принадлежало место в городе, и это место сейчас уже оно, оно по-прежнему, кстати, осталось не застроено но это место было именно семейное это место силы да, наверняка... для семьи для семьи а для кого другого нет а именно для семьи у семьи когда-то был договор с духом этого места он открывает ему источник обычно грамотные люди да они ставят на этом месте дом, вырывают колодец сажают в дерево закрепляя свои права ну ведь когда-то здесь не было города правда? Вот. И если дух места жив, он как раз именно это, это, это, пятно, это пятно не будет позволять застраивать чужим. То есть он его еще и будет охранять для своих. Так что если у вас есть такое место, постарайтесь выкупить эту территорию. Но ну, попробовать-то можно. Если дух вам будет способствовать, пришла, принесла дары, поговорила, значит, да, как-то какое-то движение польет, пойдет, если пятно не застроено.